Сегодня сельскохозяйственная сельско ярмарка. 22 декабря. Тут и вещи продают. И... Все что угодно. Сейчас он подойдет. Ткани паркерные. Ох, сколько носочков, тут всяких разных. О, травы. Трава Алтая. Все, что душа пожелает. Все есть. Тут и крема. И, пожалуйста, изделия из дерева. Это досочки какие-то поздравительные. О, смотрите, какая красота из дерева. Как я люблю такие вещи. Просто супер. Да. Кстати, вот это вот из бересты изделие. Да, мастеров у нас достаточно на Руси. О, валенки. Там вот эта вся продукция есть, только чуть подороже. Это... Танюшечка, привет, с Наступающим годом. Ой, какие у, у тебя очки ощущения. классные. Да. <силы> <Игрушки>. Ой, <Вот>, смотрите, <силы> как oh, смотрите, какая красота. Вязаные <силы> <are very> игрушки. <силы> <решил> так, а тут что у нас? Так, календарики различные. Я тоже попаду. Да-да-да, я вас тоже <свист> запечатлею. <свист> если сложный дымоход, то кидают три штуки сразу. А если вкрымая, то одного подает. Ой, скажите, а что там для дымохода-то? Одна семьдесят, а если три штуки, 200 рублей. Я всем так я знаю, Уже много лет Это более. для чистки труб да. дымохода, да? Да, дымохода, колпич. Угу. Но это тоже самое. Но там пять пакетиков. Маленько подешевле получается. Также. То есть эффективно очистка Очень эффективная? эффективная. И она действует две угу. недели во время топки, потом еще топишь две недели, все будет чисто. Да. Да. И куда надо бросать? Прям в сверху на дрова, на уголь чем топить и поддувало. Когда хорошо, хорошо разгорелось, бросили, поддувало, открыли до конца. Главное не бояться, это ну, наше российское все. Давай, это... Ну конечно, можно Я попробовать. -то да, это что то что-то с дымоходом у нас тут а прям, прям проблемы компания. такие. Вы сразу почувствуете. эффект. 150 рублей. Дополнительно прочитайте инструкцию. Я, в принципе, все рассказал. Объяснил. Да, да. Так. Тут продовольственная. Продуктовая, вернее, уже продуктовые ряды пошли. Вот, мяско, говядина. Почем по говядина? Почем говядина у вас мякоть? Да. По сколько? 280 280 угу. Кушагач ну, Я бы не сказала, что здесь прямо дешевле Настолько Они всегда фотографируют Селфи у них да. Только почему-то не А мы не вас фотографируем, мы только ряды фотографируем О, баранинка. Баранина. Сейчас я посмотрю. Баранина. Так. Изделия из пуха и шерсти. Смотрите, как здорово. Такие замечательные изделия. Пуховые платки. Шикарнейшие просто. Вот шкуры крупнорогатых животных. Огоненько у вас. Ребрушки ну, что, домой, домой, да? что, вот свиные ножки Все что Вы можно попали. Вот рулька, свиные ножки на холодец Ножки берем на холодец Почему? Ножки Ножки сколько стоит у нас? 150, 150. Она много не весит Вот лыбки за 100 рублей На холодец Она много не весит Сарлычача да такую не Сухофрукты. Долова. Яблочки. Яблочки. Силу я хватит, хватит. Почем яблочки? Я говорю, Простите, продать 500, 500 Монгольские угу. вещи из Монголии. Везде они по 500, 500. домашние. 500 240. А ты не май, джопа. О, Дюргем, это алтайское блюдо национальное, сплетенные кишки. казахское блюдо, да? Дюргем называется же, да? Ну. А я почему-то считала, что это алтайское. Вот она наша красавица елочка пошла запись да. Так. Пойдем на ту сторону. Вот площадь имени Ленина. Как рассказывал у меня брат, они с другом и с его сыном, а ему 13 лет, поехали на рыбалку. Разговорились о том, что дети сейчас очень мало знают истории. И спрашивают у этого 13-летнего подростка, говорит, а ты знаешь, кто такой Ленин? А он говорит, да, конечно, знаю, кто памятник. Так вот я вам показываю, кто такой Ленин. Ваяют стру... э, скульптуры. Вот, видимо, вот это будет Дедушка Мороз. И причем все это пилами выпиливают. Вот это ключницы, между прочим, ключницы. Почем масло? Масло 200-130, это домашний отжим, масло живое. Холодное? Да, это холодный отжим, но оно очень запахистое. Масло может быть холодного отжима на да, да, да. У меня вот. получается по траву, да? Это Масло это, на это, салат надо взять. Это вот это почти 30. А ну я зажариваю. Вот такое вот. Пока а, ну-ка да, возьмите сами. Одну, вам сколько? Одну. Одну? Одну. Вот, вот эту, дайте. А, ради бога они одинаковые, только а, это с утра стоит. я тут-то меняю, беру, а, а тут оно не не на краю. Пойди я, на не я, не думал, я вам открою, понюхайте, покушайте. Вот Пойму что это? Папоротник. А это? А по у вас папоротник? 50 рублей. Килограмм? Один. Пучок. один. пучок один. Из папоротника, кстати, очень хорошее блюдо вкусное получается. Ой. разный на всякий вкус. И вот из дягеля. гречишный ну я полин, не никуда, на ничего никуда не надо, просто А ты? А Ножки свиные, поскольку? Ну что, вот такие ножки взять? 54, да? 56. Давай возьмем пару ножек. А вы откуда? Саузга. Или под мясо побольше пакет отдать. Дайте. Пускай. Есть баранина. это <свечес> мыло здравствуйте это, это мыло красивая такое красота ну, <свечес> <ничего, ничего нет. свечес> вязаные <свечес> вещи <свечес> вязаные <свечес> игрушки <не> мастера у <свечес> нас <свечес> <свечес> <свечес> мастера <свечес> бра брать то да я умею пирожки то <свечес> я ем Седине, а потом а что, пришла Помните, помните, помните, помните, помните, помните, помните, помните, помните, помните, помните, помните, Горчинкой? Ну, не такой такой горчинкой А я не знаю, Домашние такие. Различные тапочки.